И всем привет, Макс Риску, жители своего возраста ну почти уже 18 так вести Вот ночного отаречком. Давай. Джеки Би. Всем привет, я Джеки Би, существующий ученый, очень интересный ученый. Так, ну что, ну нужна ваша помощь, а. Блин, читать как-то уже сейчас интересно а что, другое? О, вот, приюшку хотел вам показать. Так, что такое? У тебя есть уже набор, нету? Ничего не то. Так, Ну что, попробуем там? Ой, что это такое? Все вырезаны как будто. У вас такой когда-нибудь в жизни был? Ой, что такое? Не понял. А. Используйте по типа, аналию браулинге, блин, я мастер, блин <соценно> мастер. Проверьте экран, чтобы посмотреть. Соберите <соценно> эксклюзив. Вот блин, это как браул лишен. Блин, придется так мышкой идти? Если честно, я не готов к этому, но ну, ладно, подписчики. Если я прям согласен. куда идти? слишком далеко а я близко уже по где как собрать брал вот душа моя я тут блин кто-то блин я э? тут блин все отстануть куда давай туннель давай вот что мне уже не нравится лего но реалистично соберите экспериментизм да, блин, а как это сделать? Закончить на экспресси. За как открыть? Ключик дайте типа, уже Отключик. Я ж тут пока, блин, не хочу его, не хотелось бы играть. Вот что, друзья, как-то такой себя вышел в роли. Пока всем. Нам прикиньте. Ой, тут ничего не настроил, Пока. Так, пожи. Так о, пока.